Всем здорово! с вами Гидро, 94, и сегодня у нас реакция на реакшн-шоу «Люта Волк». Это кавер на Ларина «Люта Волк» при участии «Империи». То есть до этого мы смотрели у него акапельно, на мастеров, и теперь же он решил сделать просто клип. Кавер Что ж, давайте смотреть, что это у него получилось такое. Пусть усну, Чую западню пусть усну, Эй, Чую западню пусть усну. Эй, чел, пишу тебе из джунглей, тут шаманы на бубнах, танцы с буквами, вдыхать трудно мне, тут дым лучше, чем у вас там во мне, а и у все, что не глаз на уша. А еще какой эффект, типа какого? Слава Ларина, Типа глюки, если... Глюки, глюки, как селились ну, фиксилизация такая была типа эффект не такого растягивание глаза тутжу ты мон монотонно поешь. Как-то... Здесь весело, дети будут съедены лесом заживо, когти всажены сквозь баггаджи, да бог смажника глядя за каждым, во многоэтажных слепах, мольбах. Поп -поп То есть, там везде снег, а почему-то до, до дом пока там все зеленое было. Трава была. тобой а вот что? -то. Тобой, крови, луна, что? Ты еще живой, но Зачем три раза один и тот же кадр тобой, показывать крови, луна, Не мог три, живой, три раза разных записать стол, овца на бойне За поднем, пусть снова Один-0-1-0, Один-0-1-0 Ну Снято неплохо, но надо Равилю поработать над актерской игрой немного. И над вокалом тоже, потому что вот пипе, пытается пропеть «Бутовой», и он не может вытянуть, как Ларин. Вот это серьезно. <связывания> ну и актерской игрой, потому что слишком мало действий было у него, и много повторяющихся моментов. Вот. Просто вот мои придирки. А так, в принципе, неплохо. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите ну, колокольчик чтобы не пропускать на видео. Спасибо. ВКонтакте, подписывайтесь на реакшн-шоу. Он тоже иногда реакции снимает. И до следующего видео.